меня тоже радость, нифига себе, подсказал одно слово «возможно» и, и, и сразу стало ясно, что я живой мужчина, хозяин меня тот. Без всяких документов и без всяких процедур оживления. Вот ты смотри, до чего дошло. Одно живое слово и тебя признали живым мужчиной. Так будь живой, кто тебе мешает. Так не мешай сама себе. Мне не хватает информации. Вот нужно что-то узнать, что делали. Уже 21 век, все забыли, что такое библиотека. Сейчас я хочу сжать время, я хочу сократить время поиска. И это не ко мне, это надо вон к изобретателям или самой машину времени сделать. Информации очень много. А ты говоришь, информации мало. Ты просто искать не умеешь. У тебя есть, у тебя гигантский универсальный источник информации под рукой. А ты звонишь мне и спрашиваешь, где искать информацию. Я тебе могу указать, где дверь находится. А открыть ты ее должна сама. Во-первых, ты меня не слышишь, потому что перебиваешь. Во-вторых, ты меня не понимаешь, потому что перебиваешь. Но ты, короче, не хочешь сама искать информацию. Тебе нужно сразу на блюдечки подать. Не знаешь, что это блюдечко? и будешь использовать как молоток. Чем отличается учитель от наставника? Ты постоянно съезжаешь вот с этой темы, где искать информацию. Где лучше всего искать информацию? Какой есть универсальный инструмент для поиска информации? То есть ты пытаешься использовать меня как поисковик. Я хочу задать тебе вопросы, немедленно дай мне миллион ответов. Не хочу, сразу дай мне правильный ответ. Не бывает правильных ответов. Непрерывно, прерываясь только на сон, еду и в туалет ходить, все вопросы я задавал поисковику. Живой в суде. Вот этих фраз тебе хватит как минимум на два месяца. Спаси себя сам, и тысячи спасутся вокруг. Здравствуйте, меня зовут Вера. Я Антона звание, правильно? Возможно. По голосу я узнал, значит, попал туда. Я из Нижнего Новгорода. Вот недавно по теме оживления стала заниматься, uh -huh. и у меня так много вопросов. Скажите, пожалуйста, если у вас ребята, кто в Нижнем, может мне подсказать, сориентировать и вообще дать информацию, я сама ищу, еще у меня просто уже в голове путаница, и я не могу понять, с чего начать. Вот я нигде не могу найти первую точку отсчета, с чего начинать процедуру. Процедура чего? Оживление. А, слушай, ну для начала хочу сказать: в, в, в, в, видишь, как приятно мне, вот ты говоришь, с чего начать процедуру? А я никаких процедур еще не делал, а меня уже по голосу узнают. То есть ни документы, ничего не надо. Не, я даже не назвался. Да? Я не сказал, я ни разу не подтвердил, что это я. Однако меня сразу узнали. Да. Да, Но это знаю. о чем говорил? Сразу во мне признали живого мужчину, хозяин меня Антон. Так? Так. С, одна, с одного слова, возможно. Я рада вас слышать. Я рада человеку, который понимает, о чем я говорю. Нет, а у меня тоже радость. Нифига себе, вы сказали одно слово, возможно, и сразу стало ясно, что я живой мужчина, хозяин меня Антон. Без всяких документов и без всяких процедур оживления. Да. Нуждаюсь в помощи. Вот смотри, а. вот до чего дошло. Одно живое слово, и тебя признали живым мужчиной. Хочу, чтобы я тоже была живой. Так будь живой, кто тебе мешает? Пока я сама себе мешаю. Я. Так не и мешай чем... сама себе. Да. На «ты» или на «вы» как обращаться? Да. Ну, конечно, лучше на «ты». Смотри, вот э, у людей есть э, какие-то бумаги, какие куда-то они отправляют эти письма, оформляют и куда-то отправляют. Мне не хватает информации. Я хочу сейчас быть хоть чем-то защищенной, хоть что-то предъявить вот людям, которые нарушают мои права. Но у меня сейчас нет ни одной бумаги на руках. Ни о чем? Я не заявила себя живой официально. Ясно, подожди, ключевое слово «не хватает информации», так? Да, не хватает очень информации. Как раньше, вот, допустим, когда, ну допустим, в середине века прошлого, как, как искали информацию? Вот нужно что-то узнать. Что делали? Спрашивали, общались, искали. Так, это первое. Спросить у другого, второе. Спросить у себя. Я был у себя. Я первый вопрос задала себе, Но что это... я хочу. Потом это... пошла информация мне извне. Ну, это нулевое. Нулевое у себя. Первое, это вообще нулевое, это сформировать, что ты хочешь вообще, чтобы Смотри, у других спрашивать. Да. Угу. Вот, потом можно у других спросить. Дальше где еще что можно узнать, как информацию получить? Читать, смотреть. Где Пасказать читают обычно? Вот в прошлом веке, в середине прошлого века, где можно было прочитать? Ну, наверное, только в каких-то базах, где документация хранилась. Ну, как эти, как эти базы назывались? Ну, кроме архива я не могу никакое слово подобрать. Есть архив, есть общедоступные места. Как они назывались, общедоступные места, где много всяких, всякой информации? Не знаю. Ну, да. Уже двадцать 21 век, все забыли, что такое библиотека. Библиотеки я могу искать до конца своей жизни, мне нужно действовать уже сейчас. Я хочу сжать время, я хочу сократить время поиска и приступить к работе эффективно. А, ну тогда тебе это не ко мне, это надо вон к изобретателям или самой машину времени сделать. Я никак не пойму, в чем, в чем вообще, что это за такое, что это за тема такая, что она дает, и почему она скрыта, почему так мало информации находится. Я, я с трудом ее выкапываю, выковыриваю, выковыриваю. Ты ошибаешься. информации очень много очень много информации у меня просто вот если бы я сидел изучал, и изучал круглосуточно только изучением занимался я не знаю у меня как минимум полгода ушло на то чтобы изучить все что до текущего момента вот на данный момент существует э, вообще в мире по теме живых угу. а ты говоришь информации мало ты просто искать не умеешь пока нет да я, я чувствую сейчас э... Какую-то угрозу. У меня такие ощущения. И мне кажется, что время сейчас нужно сокращать для того, чтобы получать результат. Ну, вот у меня такое чувство, что возможность, когда можно было делать помаленьку, потихоньку, пока по крупиночке, она заканчивается. И что сейчас надо делать, действовать очень быстро и эффективно. Быстро во все вникать, быстро применять. Ну, то есть, и тебе на, на данный момент нужно научиться быстро искать информацию. Да. Ну так, пожалуйста, не перебивай и давай доведем наш диалог до конца, до логической цели. Потому так, что давай. ты постоянно съезжаешь вот с этой темы, где искать информацию? Угу. Я тебе пояснил, что в середине прошлого века. Одним из способов получить информацию было сходить в библиотеку. Угу. Сейчас, в нашем современном мире, двадцатый год, 21 первого века, где лучше всего искать информацию? В интернете. Как лучше всего найти информацию в интернете? Какой есть универсальный инструмент для поиска информации? Не знаю. Ну как? Ты в интернете вообще умеешь пользоваться интернетом? Да. Я забиваю то, что мне интересно. Что делаешь? Забиваю, за, сделаю запрос и нахожу. Куда ты делаешь запрос, где? В гугле. Гугл это что? Сеть. Это поисковик. Слушай, это поисковик. Вот, ты, вот я тебе направляю, направляю, а ты даже вот это, ты... У тебя, у тебя гигантский универсальный источник информации под рукой, а ты звонишь мне и спрашиваешь, где искать информацию. Ты у Google спро пробовала спросить, где мне найти информацию о живых? Да. Нет, вышло просто три штучки чего-то непонятного. Три штучки? Чего... Какую фразу да. ты набила? Ж оживление человека. Ой, так. Я не помню, как я это формулировала, но... Ну в том-то и дело, что ты, во-первых, не знаешь, во-вторых, не помнишь, в-третьих, не умеешь пользоваться. Да у меня, да у меня, да. Я, я знаю, что у меня сейчас э, не хватает ни формулировок, ни навыков, ничего. Но я еще ну человека, который мог бы мне помочь сформировать это все. И помочь ясно, провести. Ясно, я я готова условия да какие-то обсудить, никаких условиях нет. он мне поможет. Ты меня слышишь, нет? Так, да, почти. Слышу, не понимаю. Так. Во-первых, ты меня не слышишь, потому что перебиваешь. Во-вторых, ты mm -hmm. меня не понимаешь, потому что перебиваешь. Mm -hmm. Тут э, ситуация, как это, в фильме «Матрица», когда Морфеус подвел, подвел Неву к двери и сказал, я тебе могу указать, где дверь находится. Открыть ты ее должна сама. Да, я хочу ее открыть сама. Ну так открывай, но, но... спроси, вот тебе домашнее задание. Спроси у, у Гугля, что такое Гугл? Поисковик. Так ты же, да, вот, ты, ты что, Гуглом стало что ли? Ты знаешь ответ, что тебе ответит Гугл? Ну, ты правильно сказала, это поисковик. Так поисковиков там много в интернете. И Ютуб, и Гугл, и, и, и Яндекс, и, и всякие другие, их много. Антон, ответь, пожалуйста. Вот э, ребята пишут эти письма, где ставят отпечатки пальцев. Подожди, подожди. Это надо делать. Или можно без этого? Почему кто-то ходит в суд, а кто-то пишет письма? Ну ясно. Ты, короче, не хочешь сама искать информацию. Тебе нужно сразу на блюдечке подать. Ну это было бы идеальный вариант, конечно. Идеальным. Ну конечно идеально. Только ты не учитываешь, что блюдечко, оно не универсальное. Его невозможно сделать универсальным. Если тебе кто-то даст это блюдечко, ты его пойдешь завтра, не знаешь, что это блюдечко, и будешь использовать как молоток, потому uh -huh. что ты не знал, что это блюдечко. С него чай надо это, охлаждать чай с помощью него и пить. А ты пошла его как это, как летающую тарелку использовала? Для этого я ищу наставника, который мог бы мне много О, чего сказать. О, во. вот, вот все вы ищете наставника. Все так. А что так? А, а, а что такого? Я же не учусь сама водить машину, не учусь э, сама вязать. Я ищу учителя, он меня показывает, дает навыки, а потом я уже сама их применяю, начинаю творить. Ну, И... Знаешь, чем отличается учитель от наставник? Наставник делает так, чтобы я делала сама, а учитель учит тому, что умеет он. Это мое представление. Вот родитель. вы мне звоните как наставнику, а требуете научить вас всему. Вот именно, чтобы я научил. Не вы, не вы научились? Я не требую. Нет, Нет я, не я не требую так меня. утрирую, чтобы я это... Так ты просишь, ну, просишь настоятельно. Ты прям перебиваешь меня. Дай, дай мне, я тебе поясняю, где информацию искать. Ты трижды или четырежды уже съехала с этой темы на те вопросы, которые не, может, только тебя пока... интересуют. Вот даже сейчас не, перебиваешь. Я, я... Да, я, я пытаюсь свой мозг перестроить, но он у меня пока работает по старой системе. Я не могу его сейчас контролировать, резко научиться. Мне нужно будет время, чтобы я могла останавливать сама себя и не, не перебивать человека. У тебя руки есть? Угу. Записать? Нет. Если если у тебя этот, как говорится, голос не остан, ты не в состоянии остановить свой мозг, остановить а, свои -то... слова то как минимум можно попытаться прикрыть себе рот рукой. Хорошо. Да, хорошо, я буду так делать. Не, ну я серьезно. Вот ты звонишь, хочешь узнать информацию. А сама мне постоянно рот затыкаешь. Ну, эфир забиваешь своими словами. Я прекрасно знаю, о чем ты хочешь сказать. Я тебя пытаюсь донести информацию, которая тебе, которая тебе нужна. Угу. Но при этом ты меня постоянно перебиваешь. Нет, мне это не интересно, я хочу вот на конкретный вопрос. То есть ты пытаешься использовать меня как поисковик. Я хочу задать тебе вопросы, немедленно дай мне миллион ответов. И вот, чтобы самый первый был, самый самый этот правильный. Я даже не хочу ничего сравнивать, там, искать, слышать другие мнения, там, с одной стороны, с другой стороны, рассматривать. Я этого ничего не хочу. Сразу дай мне правильный ответ. Не бывает правильных ответов. В каждой ситуации все, все это, все это по-своему происходит. Так вот, я тебе говорю, что когда я искал информацию три года назад, вот сейчас интернет просто кишит информации про тему живых. Очень много информации. Три года назад было, наверное, примерно процентов 5 от того, что сейчас есть. Но даже тогда мне хватило, чтобы на месяц засесть за компьютером и непрерывно, прерываясь только на сон, еду и в туалет сходить, я целый месяц сидел и все это впитывал, искал, и видео смотрел, и статьи читал, и с людьми общался. Все вопросы я задавал поисковику. Вот, вот ты как-то странно там что-то какую-то фразу написала, увидела три же результата, и все, я остановилась. Попробуй фразу «живой "живой человек», «живой мужчина», «живая женщина», «живой в суде». Вот этих фраз тебе хватит как минимум на два месяца. Угу. Я поняла. Я этим сейчас и займусь. И еще не только в этом, в Гугле, но и на Ютубе. Антон, я благодарю тебя за время и за понимание, и, и вообще за то, что ты сделал эту работу, потому что именно с твоих работ у меня началось началось пробуждение. И я надеюсь, еще кого-нибудь тоже подключу. И желаю тебе хорошего вечера. Не, стой, никого подключать не надо. Тут говорится, как говорится, это спаси себя сам, и тысячи спасутся вокруг. Я У меня никого вот не, сказал, не ага. Ты, да, если будешь подключать кого-то или какую-то команду скалачивать, рано или поздно к тебе придут из отдела ЭФ по борьбе с терроризмом и экстремизмом, и будут вменять тебе организацию экстремистского сообщества. Угу. Так что ничего скалачивать не надо, никого привлекать не надо, никого пропагандировать и призывать ни к чему не надо из такие слова, как группа, организация, команда, сообщество и всякие такие подобные, использовать ни в коем случае нельзя. Mm -hmm. Хороший совет. Вовремя. Mm -hmm. Я все поняла. А Мы еще ты сказала, это, это, спаси, как ты там сказала, то ли спасибо, то ли благодарствую за твою работу. Благодарю. Благодаришь да. за работу? Так вот я не работаю, я тружусь. Разницу знаешь? Родится человек. Когда он это делает от сердца, не под принуждениями, не за деньги. Ну, а выполняет свое кто? предназначение. Наверное, так. А работает кто? Работает тот, кто по найму получает за это деньги. У него и все конкретно, четко. Он выполняет просто заказ. Ну, так я... Свой. Вот еще раз. Я работаю или дружусь? Это труд. Большой, большой труд. Я, его, я благодарю тебя за крут. Благодарство. Разговор можно я... размещу для всех? Да, пожалуйста, если это кому-то поможет. Да. Ну, надеюсь. Что, у тебя все? Ладно, да, благодарю. Всего доброго. Давай, счастливо. До Благодарствую.